Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, и вы попали на Халакигай, и сегодня мы с вами сделаем обзор биткоина, поскольку это основная криптовалюта, также сделаем небольшой обзор золота и евро-доллара, и в этом видео я вам покажу просто сумасшедший трейд, который может в ближайшее время реализоваться, и мы с вами можем вместе получить колоссальную прибыль. Итак, давайте начнем с биткоина, нет, начнем мы с эфириума. Смотрите, друзья, первая цель по эфириуму реализовалась, напоминаю, что мы здесь нашли голову и плечи, первая цель это у нас уровень 1900, уровень 1900 и вторая цель это уровень 1750 первая цель у нас полностью реализовалась цена прошла данное расстояние и теперь происходит импульс вверх вслед за биткоином а пока что происходит коррекционное движение вверх то есть первая цель реализовалась шикарно если цена дойдет также и до второй цели то будет вообще отлично так что всех поздравляю кто заходил итак друзья биткоин. напоминаю что в прошлом видео мы с вами предполагали вот такое движение цена находилась у нас в данном месте мы предполагали движение вниз до трендовой линии поддержки. До локальной трендовой линии поддержки. Движение вниз ниже данного минимума. Движение у нас полностью реализовалось. Цена ушла ниже данного минимума. И теперь совершает импульс вверх от трендовой линии поддержки. Также у нас здесь образовалась закономерность. Импульс, скопления, импульс. Который указывает на коррекционное движение. До скопления. Импульс достаточно сильный. Но пока что силенок все-таки больше у продавцов. И, друзья, смотрите, мы с вами можем опять же совершить движение до трендовой линии сопротивления, то есть вот до сюда вот. И если мы совершим это движение, то уже вероятнее всего здесь у нас будет пробитие трендовой линии сопротивления и движение вверх. Если же мы пробьем трендовую линию поддержки в данном месте, то вероятнее всего направимся... К более масштабной трендовой линии поддержки Которая находится в данном месте И тогда это будет у нас Плохой знак для повышения и хороший знак для понижения То есть будет уже вырисовываться Более медвежья картина Напоминаю, да, что она у нас сходит в масштабном диапазоне Нисходящего тренда Вот наш диапазон мы с вами предполагаем пробитие трендовой линии сопротивления, судя по глобальному анализу И если цена уйдет ниже данного минимума, то есть ниже уровня примерно 29 тысяч То это аннулирует наш анализ и будет уже на рынке более медвежья картина То есть если цена пробьет данную трендовую линию и дойдет до основной трендовой линии поддержки То это будет очень плохой знак И будет вырисовываться медвежья картина Так что пока что просто наблюдаем Никаких сигналов нет Так что троить особо здесь нечего на биткоине Золото, друзья Обратите внимание, что происходит поджатие Мы с вами здесь уже давно прогнозируем повышение Первая цель 1820 у нас реализовалась Теперь мы ждем реализации второй и третьей цели а вторая цель это уровень 1855 и третья цель это уровень 1875. Цена уже достаточно долгое время находится в консолидации около нашей первой цели. И вероятнее всего в ближайшее время произойдет пробитие уровня 1820 и цена направится вверх до нашей второй цели. Обратите внимание, что здесь происходит у нас поджатие. Поджатие это признак пробития. Вырисовывается у нас э, вот поджатие в данной консолидации, что может означать пробитие уровня сопротивления в ближайшее время. Опять же, анализ сохраняется, все у нас сохраняется, и мы ждем просто реализации наших целей. Мы с вами прогнозировали повышение в тот момент, когда цена у нас находилась в данном месте, примерно на уровне 1780. Итак, друзья, евро-доллар. Вот здесь картина максимально интересная. Напоминаю, что здесь у нас находится фигура технического анализа головы и плечи на дневном тайфрейме. Это очень масштабная фигура, и мы можем поймать очень масштабное движение вниз. Обратите внимание также, что на недельном тайфрейме образовалось у нас уверенное свеча на понижение, которое показывает силу продавцов. Сейчас я ее нарисую. Смотрите, вот наша уверенность свеча на понижение, свеча с длинным телом, на которой прикрылось сразу несколько бычьих свечей, то есть показана большая сила продавцами, и, вероятнее всего, в ближайшее время линия шеи у нас пробьется. Дневной тайфрейм. Также мы видим уверенность свечу на понижение в данном месте. Здесь у нас находится линия шеи. Опять же, данная уверенность свеча говорит о ближайшем пробитии линии шеи. H4, также мы видим уверенное движение вниз, уверенное импульсное движение вниз. Теперь происходит небольшая коррекция, а цена находится на линии шеи. Опять же, и в ближайшее время, вероятнее всего, будет у нас пробитие. Также, друзья, обратите внимание, что в прошлом видео мы с вами здесь нашли головы и плечи. И предполагали, что голова и плечи можно у нас пробиться, и цена может пойти до уровня 1.18%. В принципе, это у нас реализовалось. И опять же, если у нас линия шеи прямо сейчас не пробьется, то цена может скорректироваться. А вверх до уровня примерно 1.18 и 250. Сделать вот такое вот движение и только потом уже пойти вниз. Даже, возможно, движение немножко повыше. До уровня 1.18 и 500. Это, я думаю, максимум. То есть здесь у нас находится линия шеи. А цена ее протестирует и пойдет вновь на понижение. То есть при заходе на понижение, при заходе на пробитие масштабной головы и плеч, логично поставить стоп примерно за эти максимумы. То есть за уровень 1.19. И наша конечная цель на реализацию этой головы и плеч это уровень 1.12. Также, друзья, напоминаю, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Смотрите, вот здесь по евро-доллару вчера у нас вышел сигнал. Вот наши цели. Переходите в Телеграм и смотрите наши цели. Всего 6 целей с конечной целью уровня 1 и 12. Давайте постараемся отработать это масштабное движение вниз вместе. Я уже открыл свои позиции и на этом видео подходит к концу. Обязательно пишите свое мнение в комментариях о биткоине, о других активах, пишите вашу обратную связь. Ставьте этому видео палец вверх, если видео было с полезным и правотином. Подписывайтесь на канал, если еще не подписан и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте друзья и всем пока.